так сегодня у нас а, каша дружба 2 это дружба. у нас здесь рис промывала ведь а, все равно вот все а равно черные эти но комочками. Ну, какой комочками это не манка тебе это дружба 2 Этот мусор надо убирать Клей-то возьмешь я тоже. а потом. а потом закроют ведь до там ну ладно так это рис пшонка молоко масло все у нас сегодня папа приезжает да. мы ждем его да, да. папика он ты давай не гуляй долго дави а давай он иди с богом ага. а яблоки лежат калачики кексики я взяла Пряпушек. Там, там. Ой, мама набрала много. Ой, я много набрала йогурт, фитнес, сливки, мифки. Да а, здесь у нас щербет, халва, ириски. Это ириски. Это Это ириски. Это ириски. Да. Мама, это, значит, как это, это. это просто ломать, это ириски мягкие. Мягкие? Да, ливерка вон там лежит у меня, моя любимка. Уже вообще самая тонкая. Что, будешь есть сейчас? Нет? Нет, Я наверное. Нет, не буду, может, кушать. Да. Так, чего это мы кушаем? Ага. Кефирок, <кх> сливки. <кх> Ладно, все, закрывай. Это ещё, как это наслаживать? Халва. Халва. А это... В холодильник все положили дети. И а это и это Ага. И Томат все заканчивается. Да. Дарина, уйди того... солнце мое. Уйди, малыш, малыш. а малышка. Уйди, малышка. Ты колбаску поела уже, вон, не доела. Пошли умоемся, папа приедет а сейчас. Даринь, пойдем пушись, пушись Приехал у нас папа. Ждали девчонки. Тазик говорит приготовь, я приготовила я тазик. <с С рыбалки. Не знаю куда ездил. Не знаю на работу, не знаю на рыбалку, Папа. стиралку. Папа. Это внизу надо было Папа. разобрать. А? О, сколько баться? Да, но это папа-то у них такой. Какой ты хочешь, ты не папа? Папа-то рыбы наловил. псу Дейс, как много! <occur sotto> <praying> Офигеть, это маме чистить надо будет, да, сейчас? А папа, ты-то что, Дарин? Это рыба. Офигеть! Это что, считаю, что виду, это что, там такая рыба? Да. А как? А как называется? Плещи, плещики. Плещики. Я тоже не понимаю в рыбе. Плещи. Обалдеть! Такие здоровые! Плещ. Но! Это вот это что за интересная рыба? вещь ни разу леща не, не ела, Андрей. Только это. Сушёные. А, ну сушеные это, да. Только в ТикТоке кричат там. Леищ! А их ведь можно и варить, и жарить, нет, что ли? А. Ну, вот. ну. даже. Соля Соля. Соня. А что, потом еще больше был да. да ладно. Да? Там мешками уют. Офигеть. Мы попробуем. Баканеры. Не надо все уговорить. Сетями, сетями. Обалдеть, это же вообще. Тут ее... три вида рыбы, короче, я не знаю. Я тоже не понимаю. Вот это, вот это, вот это mm. и вот это, вот это. Uh -huh. Видишь, маленькие чешуя, большая. Крупная, да, да, да. Ага. Я сейчас пощищу ее и морозил. Какая-то горячка вкусная. Вот это что ли? А мы ее всю попробуем. Ой, я люблю рыбку чистить. Все, у меня руки пошли чистить. О, тигруля пришел оценивать у нас. Да, нямка, нямка. А там, а там, а там твоё, да? Да, все твое, да? Секрет. Ладно, ладно. Так, все, я чистить. Динар, классно, да? Сейчас промою. Тигра, тигра, смотри. Он Тигра, хочешь рыбаком быть? Ой, классная вещь. Ага. На. Тебе рыба. Понравится мешок привезут. Он уже облизывается. Понравится привезут. Не понравится не привезут. Здесь кровище. Сейчас ее промою и счастлив. Свежая? Видно свежая. Вчера уловленная. Mm. Офигеть, она дорого же стоит. Mm -hmm. как, как, не знаю, я знаю, что она дорогая рыба. Здесь mm. килограмма... Всё. Хоть мешок, хоть <къех> полмешка. Ай-ай. Тогда -ай. полмешка я готова чистить, ну не мешок. Женщина набрали там почти на тысячу полмешка где-то. Да. Она телефона. А женщинам платно. Да. Ну понятно. Это по плату значит, тебе. Это хорошо. Ой. И покупать не будем тогда, если её пока кипятком? возможно. Сейчас я вот ее горячей водой как кипятком. раз полосу. Кипятком прям. Не буду кипятком. Она сварится. Горячая только да, подними. На, подними. Короче, очистила сейчас рубежку. Смотрите, сколько килограмм Опа. Вот так. Сейчас я ее пожарю. Я думала, завтра пожарю. Нет, душа. Э, не, не терпит, прям хочет сейчас попробовать. Два сорта рыбы. Остатки я морозилку закину. Так, вот эту обязательно возьму. И вот эту обязательно. Пока я очистила, она жирная рыба. И... И короче, вот э, чешуя и вода от рыбы, ну, я все оставила для, для куриц, они очень любят я помню, бабушка даже говорила рыбную воду не выкидывать чешую, это курицам очень хорошие витамины она все говорила вот, эти рыбешки пойдут у меня сейчас на жарку а это морозилку все, вот сколько у меня Андрей говорит, кушай теперь рыбку свою. Он у меня не любит такую рыбу. Он сейчас тронул, фу, говорит, за руки помыл. Решну он не любит, не почему. Хотя она вкусная, лимончиком набрызгал, посолил. Ой, за милую душу, друзья, за душу. Девчонки очень любят висеть. У нас Дима их подкидывает даже туда. Они на лету ловят. Осторожно! Выточинало. Как? Дарину, уйди! Да? Ну это обезьянка, все прыгать у У меня это Да, вы все так... Вот ты зачем открыла? Кого ловишь? Сейчас ключи-ка Давид не вижу. прикошки о. А, еще хочу. Подожди, а, по садим. очереди. Давай, дай, дай. Ой, давай. тихо. -ти. Тих -ти. тих -ти. тих -ти. да. Я еще хочу. А, я заселю, папа. я папа. папа говорит, Андрей. И мама. Осторожно, Дарин, уйди. Уйди. Дайте Даринку Даринка не висела Сейчас рыбу кушать будем Все. Давай. Папа еще не кушал Папа говорила Теперь ма Ноги-то маленькие Аля да. Так, рыбку надо Давид, мне обрежь, пожалуйста, лимончик Половинку а сейчас это на рыбу покапаю. А какая классная она, вкусная. <свес> а, мам, будет а, мама. Даринка любит у нас хрубку. Сейчас я откуда, в столом покатываю. Хрубку качку беру. Ай, с лимончиком запахло. Папа свои першатки. Так, где у нас лимончика? Лимончик обязательно нам надо. Мы... Че? Знаешь, как вкусно? Mi... Ach, uh... tushite, tushite, tushite. А, у меня рано же там. Ой, пальчик порезала же. У меня теперь дерет. Пока не попробую, Нет, рыбку, mm. yeah. рыбку и морепродукты обязательно надо sono. лимончиком брызгать. <Official> Оно вкусное и... С лимончиком? -то? Да. Обязательно. Я же гурман. А вы меня знаете. Вы меня. А Я люблю вкусно покушать. Да? Мама, mm -hmm. мёсит, кушат, Очень кушать хочу, да, точно. Натуры. Папа ждала а, ждала, да. Ну все, друзья, мы кушать. Так, попробуем сейчас кусочек. Прихожки прихожке свет выключи, сдавайте сюда. <связать> Ай, какая вкусняха. Она горячая еще. Ммм, вкусно. Конечно вкусно. Дарина бух. Мам, я да, люблю гуру. На, какая <связать> вкусняха. Рыбку на. На <связать> <связать> Не горячая она, На. Я тоже давай я тебе в тарелочку положу вам рыбку да, ну, сейчас я дам тарелочку я почему да, мы -то здесь будем торчать что ли все на хвостик дам только аккуратно кушайте здесь костяшек много да. Я Кушай все. Да, я сама, как... да, как... да мы души, да, да. Дальше у нас я я все. кушаем, а, Всем аппетит. Всем пока, пока. пока, -пока. М -м, вкусно, вкусно.